Скажи про осминок, кстати. Вот, поехал на оптовый рынок холодильный а, купить все там говядины, За, проходил мимо одного прилавка, вижу лежат э, лапы осьминогов, щупальца вот, да, да. Щупальца такие, вот причем большие, то есть они там, каждая щупальца, наверное, длиной сантиметров 20, да. и даже 20-30 сантиметров, и такие толстые вот в основании, такие с присосками, все настоящее, думаю, о, как здорово, сколько стоит. Мне сказали небольшую цену, что там 4 килограмма вышло, если в рублях, то там 1200 рублей 4 килограмма. Ну, для морепродукта это как бы очень дешево, заморожено. Но я купил такой счастливый, пришел домой, решил сварить, там вскипятил воду, бросил их туда. Вот, и минут через 15 они это, все превратились в клейстер. Вот то, что там было... Вот, растворилась э, и эта жидкость этот кипящая стала как клейстер то есть суть по всему, этих э, этих осьминожей эти щупальца сделали из какого-то там этого, из какой-то муки покрасили вкус добавили то есть, формочки они, да да форму например, с присосками там то есть это были не близнецы Сминоги, да, да, да, сминоги. Да, да, да, да. Не, были? ну они разные были, они не одинаковые, да? какие-то побольше, какие-то поменьше. А, Наверное, там эти лекалов было несколько. Лекал было несколько, там. Ну не вот это как рука, да? Да, да, да, да, да. Их там сколько кто было. Залил так раз были, разные еще пальцы. Хотя на вид они пахнут, да, вот на вид такие с присосками. знаешь, это такая была шутка в детстве, а что быть у тебя с руками? Он такой, что, все в пальцах, фу. <свят> <свят> Здесь, что, у тебя там щупальцы? тоже такие такие много призрачки такие, прям такие. Причем сделано красиво. Там у начала этого э, щупальцы они большие, потом все меньше, меньше, меньше, как настоящие. Вот. И, общем... Ну только ты самого этого не видел, да? Осьминого там. Не, не, они там коробки щупальцы Прям отрубленные такие. Самое главное, что они в супермаркетах были настоящие одно время, то есть как бы мы их покупали и варили, то есть я, покупал, я их видел, удивился, что так дешево, а, они ну, на вид точно такие же. Раз оно поимело спрос, то да. китайцы поимели подделку. Контрафакт сразу забабахали, галимый. Это как они, бывают же, делают... Э -э Светлана, жена, недавно заметила такую тенденцию. Она, кстати, вообще всегда это подмечает, всякие вещи, особенно в косметике. Говорит, э, раньше вот этот м, крем э, лошадь. Там такая голова лошади, такой э, оранжевый крем. Uh -huh. В Корее, то корейский мы покупали то, его раньше в, в Гонконге. Он был довольно популярный, стоит, стоил где-то порядка там, там около 40 гамби, ну, там 35-38 юаней с баночку. Uh -huh. э, очень хороший то есть мне, мне, мне это очень нравилось и вот здесь э, в Шэньчжэне открыли вот этот рынок но хо бы косметики о да закрыли электронная часть да. поставили косметику. И открыли косметику то есть сейчас косметика набирает вот эти обороты то есть уже и, давала, вот, давала. и там э, этот крем продавался угу. такой же крем она его купила говорит в, в, в, сделано уже в Китае а все то же самое угу. короче и э, Вообще качество говно, это за выражение. То есть просто очень плохое качество. То есть по ходу китаец, который эту тему раскрутил, Я корейскую, и поимеет, да. он поставил свой завод в Китае, точно угу. такое уже где начал делать качество. Нет, точно такую же упаковку, угу. но она чуть-чуть на самом деле отличалась. Угу. А корейскую тему просто взял и слил. Угу. Потому что ее здесь просто нет теперь. Есть то же самая упаковка оранжевая, все абсолютно баночки лошадь, вот эта. То есть ну, ну, ну, ну китайское производство, не корейское. И уже качество совсем другое. А пока имя по инерции работает. Да, он, он загребает огромные бабки. Больше да. он работал на оригинале. Да, это, да, это определенная То есть он одну поднял, бизнеса. потом его уже опустил, то есть просто на этот рынок не пустил, а запустил да. свое производство параллельно. Понятно, что он тоже так вот время пройдет. понятно, что типа ерунда, больше не будут покупать. Но он свое забрал, а мы больше не надо. Да, да, да, да. Вам Поэтому сюда. китайцы мыслят э, не вечными там бизнесами. Да. Скоротично. Бабки, да. все. Он следующий крем выпустит. Параллельно, наверное, да. он, наверное, следующий крем уже продвигает. Там уже будет не голова лошади, а голова там барана какого-нибудь там да. Или да. там не знаю что. Уха осла. Конь уха осла там или еще что-то от осла. То есть вот таким способом китайцы в принципе поднимает ваш продукт и в то же время они его и задвинут да и а потом же его и скомпрометируют. да и потом вы да если вы отдадите китайцу так вот торговать свою продукцию забудьте про деньги и потом еще и своими именем поэтому под, нужно вами тут помог двигать сами поднимать да. самим здесь находиться самим все это делать спасение утопающих деловых самих утопающих. И, иначе будет так же, как сын это с, с лошадью бедной корейской, да. но на самом деле э, страшно здесь так-то с китайским менталитетом. Да. Страшно, вот, да, потому что он очень уж умный, продвинутый, про, прошаренный, все ощущает, чувствуют, просчитывают мгновенно. Самое главное, возможности где-то есть. Да.